Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги! Сегодня у нас был очередной сеанс с нашим годопечным, у которого была острая форма рассеянного склероза, как поставили медики этот диагноз. И это был очередной сеанс той серии сеансов, которые мы уже провели. Это был седьмой, последний сеанс в первом курсе нашего восстановление, Ну и вот я хочу спросить, Геннадий, как вы себя сейчас чувствуете? Uh -huh. Да, я себя чувствую лучше, уже в третьей, наверное, в третий, второй или третьей уже постановке Пьера я уже начал нормально говорить. И после городской больницы это было ну, буквально через несколько дней. То есть я вышел на следующий день приехал в Кали. И прошло там несколько дней, я уже начал нормально говорить. Потому что до этого в больнице и до больницы я разговаривал весьма с трудом. И меня уже мало кто понимал, тем более по телефону, по сотовому. Сейчас, конечно, остаются какие-то еще пока проблемы. Вот после больницы появилась почему-то какая-то нездоровая боль-не-боль давит на голову с обоих сторон. Вот пока что мы продолжаем лечение. И я надеюсь, что мы избавимся от всего этого и, возможно, у нас получится даже когда-то в будущем избавиться от этой от этого деми, этой ну, в голове, может быть даже в полностью будет вообще очень интересно показать это врачам вот, а ну спасибо, да. вот все. да спасибо и главное мы естественно будем выкладывать МРТ до, МРТ после, будем вести нашу динамику, нашу клиническую картину, будем, естественно, показывать и говорить о нашем методе, о том, что такое пиявки и как естественное восстановление восстанавливает с наибольшей скоростью любого, по сути, пациента, при условии, что, конечно, человек этого хочет. Вот. И Спасибо вам, что нас слушали. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И мы будем держать вас в курсе того, что происходит с нашим Геннадием, с его проблемой и как мы ее решаем. Спасибо. До свидания.